Мы продолжаем. В принципе, мы готовы приступить к решению вот этой системы уравнений, которые мы записали в матричном, матричном виде. Вот наш столбец неизвестных, вот матрица свободных членов А, и вот матрица, э, матрица коэффициентов, и вот матрица свободных членов Б. Я для применения для решения этой системы применяю систему MATLAB, то есть я просто вписываю матрицу коэффициентов A и делю ее на левым образом на B. То есть я не такое деление использую А, чтобы определить А, вот такую запись. Ну что ж, давайте посмотрим, как это Происходит, вот у нас выпишем MATLAB, давайте введем данные. Значит, P1, так извиняюсь, он на английском понимает у меня. Итак, P1 у нас равно 10, давайте подаем в выход данных. Далее P2 равно извиняюсь, p2 равно 3 момент m равен 20 маленькая q у меня равно давайте сразу я введу q большое у меня мы его вычисляли равно 2 так так и теперь давайте я введу матрицу свободных членов. Значит, это B равняется. Где она у меня равняется? Вот она, 0, 0 минус M. Ну, что ж, давайте в объем матрицу квадратные, подаем вывод. 0 пробелами а, столбец 0 двоеточия. 0 двоеточие минус m. Двоеточие. Далее что у меня здесь? 0, 0 вычитаем минус p2, 10 умножить на p2, Далее у меня что здесь? p1 умножить на косинус. Это у меня в градусах, значит косинус в скобках аргумент 60 этой функции далее что у меня p1 умножить на синус градусов градусов 60 плюс q большое. далее q минус 6 умножить на p1 умножить на Сильно 60. Вот, ясненько, хорошо. 9 элементов здесь есть. Мы можем посмотреть нашу матрицу в столбец. Вот если я нажму. Вот она, матрица из 9 элементов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, минимальный по модулю минус 50 почти. Максимальный 10, 6, 63, 10 с половиной. Ну, это нам сейчас не важно. Закроем. Далее. Ввожу матрицу. Чего? Правильно. Матрицу коэффициентов. А равняется матрица. Здесь у нас будет... Закроем вывод. Здесь у нас будет не, не все так весело. Главное не запутаться в нулях. И в количестве. Итак. Один В строке элементы в MATLAB можно либо запятой, либо пробелом. Я пробелом отделяю строки друг от друга. Элементы строки. То есть. А строки друг от друга надо отделять точкой запятой. Но вы можете пользоваться любым математическим пакетом. Так, вот я ввел первую строку, поставил точку запятой. Далее. Теперь проиточим в Matlab обозначается перевод со строки на строку. Давайте мы потом это закроем. Итак, здесь у нас что будет? 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. И опять Здесь у нас будет минус 3, 7, 0, 1, 2, 3, 4, пять шесть далее что у нас будет вот этот у нас будет ноль ноль ноль ноль четыре минус один ноль один ноль ноль так далее сколько здесь ну нас тоже раз 4, 5, минус 1, 0, 1, 0. Закрываем строку точкой запятой, переносим. Или сколько? 5 строк будет Дальше что у нас там? Раз, 4, 1, 10, 2, 3. 4, так, дальше. И вводим вот здесь вот этот остался у нас элемент того у нас получается 0, 1 0 0 минус 1 0 0 Он уже не видно наверное что я ввожу но я в принципе ввожу все то же самое коэффициенты вот этой системы уравнений 0 0 0 1 0 0 минус 1 минус 1 0 0 0 0 минус 2 6 закрываем матрицу и двоеточие вот наша матрица А ну и, наконец, решаем ее. Делаем А, деленное на Б. Х равняется. Давайте просто нам ответ просто нужен А. Извиняюсь, вот это вот, вот, А, вот, вот. деленное на Б. Таковы у нас правила матлаба. Ну и вот наша матрица. Вот наши 9 неизвестных в том порядке, в котором мы их, напоминаю, ввели в матрицу столбец неизвестных. От xA до RE. Нашим ключом к дальнейшему решению будет значение RE. Оно у нас получилось отрицательным. Минус 7, 977. То есть, в данном случае у нас RA, ну, в принципе, мы можем его выписать и весь. То есть, в нашем случае x будет иметь такое решение. Давайте выделим его, чтобы мы к нему не возвращались в ту раз. Значит, матрица x равная значит что x ya xb наверное лучше это будет делать таблицы x а y а xb y b xc c xd y и е. Ну, хотя нам вот этого ответа было бы достаточно. Минус 9 и сколько там было? Минус 7 977 минус, минус 7 977 килоньютон. Напомню. Ну, просто давайте для сравнения выпишем. 10 с половиной, 3,9 минус 5,5. 10 с половиной, 3,9 минус 5,5. Далее что у нас будет? 3,7 минус 10 с половиной, 4. 3,7 минус 10 с половиной, 3,7 минус 10 с половиной, 4. И далее у нас будет... И далее у нас будет минус 10,5 и 1. Минус 10,5 и 1. Все, значит, там, где у нас получились минусы, мы обозначили, повторяю, мы произвольно направили значение направления векторов xb, чего там xb, xc и yd. И xd. Ну, значит, минус говорит о том, что на самом деле он был бы направлен в другую сторону. Но мы рассматривать это решение не будем, поскольку у нас получился знак минус для реакции Re. В нашем случае Re получилось отрицательным. А это, напомню, по условию задачи быть не может, поскольку у нас связи какие? Односторонние. То есть, этот шарнир работает только на... Э Сжатие на растяжение бы он не работал. То есть, его направление должно быть однозначным. Мы его получить со знаком минус в ответе не должны. Значит, наше решение говорит о том, что этот случай у нас не представлен. Будем решать второй случай таким образом. Но этим мы займемся в следующем фрагменте.